В Казанском университете состоится восьмая серия научно-популярного проекта «Про наука. Ночь открытий». В Казанском федеральном университете стояло заседание ректората, на нем были обсуждены вопросы приемной кампании рейтинга Times Higher Education, самый интернациональный университеты мира. Подробности в сюжете. В Казанском федеральном университете прошло заседание ректората. Мероприятие открылось подписанием соглашения о сотрудничестве между КФУ и отделением Национального банка по республике Татарстан, Волговятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности населения России. Университету вместе с Центральным банком предстоит разработать новые образовательные программы для достижения поставленной цели. Сейчас имеем возможность подписать соглашение о сотрудничестве области финансовой грамотности с одним из ведущих вузов страны. И хотелось бы, чтобы реализация данного соглашения позволила поднять уровень финансовой грамотности населения нашей республики, собственно говоря, что является основной задачей данного соглашения. По завершении церемонии ректорат перешел к рассмотрению вопросов повестки дня. С докладом о проведенных мероприятиях по привлечению абитуриентов выступил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Самая активная работа ведется с высокобальниками, победителями и призерами международных всероссийских и внутриуниверситетских олимпиад. Отдельное внимание уделяется привлечению иностранных абитуриентов. На 2018-2019 учебный год общее число иностранных студентов должно составлять 6200. Самое главное, чтобы наши образовательные программы готовили наших студентов к возможности работать по направлениям, которые являются вызовами вот сегодняшнего этапа. То есть по востребованным направлениям, которые будут востребованы через 3-4-5 лет. Проректор по экономическому и стратегическому развитию Марат Софиулин выступил с докладом о рейтинге Times Higher Education – самые интернациональные университеты мира. В этом году только 7 российских университетов вошли в топ-200 рейтинга. Казанский федеральный университет планирует войти в их число. Основная проблема, почему нам тяжело войти, упор делается не абсолютно абсолютные показатели, где у нас ну, достаточно неплохая картина, а она относительная. Из-за того, что большой у нас большой размер и большой контингент, к сожалению, удельные показатели, они несколько. Вот Ассоциация молодых ученых КФУ выступила за введение в общеуниверситетский рейтинг институтов пункта о защищаемости выпускников аспирантуры. Ректор университета Ильшат Гафуров согласился с тем, что аспирантура должна завершаться степенью. Затем на заседании рассматривались вопросы о переименовании аудитории и актовых залов в ряде учебных корпусов. Теперь в университете появятся актовые залы имени первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева, Александра Первого, Карла Фукса, а также аудитория имени Николая Чеботарева. В завершение заседания выступила директор департамента ПР и рекламы Казанского федерального университета Лейла Мухтарова о ходе подготовки к восьмой серии научно-популярного проекта «Про наука. Ночь открытий». Он пройдет 21 мая и соберет образовательные интерактивы от каждого института. Артем Тупичкин, Ленардо Валетяров, Владимир Нелюбин, Универньюс.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 Президент Татарстана Рустам Миниханов заявил, что без широкого обсуждения с общественностью решение о строительстве завода принято не будет. А дебаты призваны помочь выяснить всю правду. Олег Кашин, Универньюз. Полную версию ток-шоу вы сможете посмотреть на телеканале Универ ТВ. В технополи Химград состоялось выездное заседание Объединенного ученого совета Федерального исследовательского центра Казанский научный центр Российской академии наук. Участие в мероприятии принял Ильшат Гафуров. Основной темой встречи стало обсуждение работы структуры приоритетным направлением в рамках стратегии научно-технологического развития России до 2035 года. А мы продолжаем. Конкурс на соискание целевого гранта от телерадиокомпании «Новый век» на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ завершен. Кто стал финалистом конкурса, смотри прямо сейчас.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 Научно-популярное шоу «Идея на миллион» телеканала НТВ приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых КФУ принять участие в кастинге нового сезона «Битвы стартапов». Отбор состоится 5 июня в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. 5 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета пройдет кастинг телеканала НТВ на участие в научно-популярном шоу Идеи на миллион. Это второй сезон проекта. Кастинг проходит от Владивостока до Калининграда. Вот в этом году весной мы обсуждали с сотрудниками Каланла НТВ, кто занимается этим проектом, о том, где может проходить региональный отбор проектов. И, конечно, Казанский университет очень заинтересовал их как площадку поскольку наш университет является один из, одним из ведущих в регионе, и в Казанском университете реализуется много проектов по различным направлениям. Из Казани попытать свои силы в интеллектуальном шоу уже решили порядка 20 человек, в том числе и представители Казанского университета. На данный момент наши молодые ученые, студенты-аспиранты готовят свои заявки. Я думаю, что по всем направлениям, перспективным направлениям Казанского университета будут представлены проекты, и дальше мы уже будем держать кулаки за наших молодых специалистов и надеяться, что они получат этот миллион от компании НТВ. Чтобы принять участие, нужно отправить заявку. Те, кто пройдут финал, будут приглашены в Москву. В ходе испытаний президенты смогут побороться за денежный приз, а также поддержку инвесторов. Аделина Гайнулина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 21 мая Казанский федеральный университет проведет ночь открытия под открытым небом. Об этом подробнее расскажет Ольга Мажерина.